Еще в школе смотрел все время в небо. Несколько лет занимался в авиамодельном кружке. Служил в ВДВ, прыгал с парашютом. Однажды увидел, как летают в небе пилоты. Очень удивился, как они без мотора, только под шум деревьев рассекают облака. Первый полет, он всегда незабываемый. Эйфория, радость, испуг, переживания. Счастлив, что могу летать, путешествовать, быть свободным и дарить эти ощущения другим.